Родная девочка моя, не надо, он не достоин твоих слез, не стоит он твоих терзаний, он твое счастье не унес. Уже давно он на распутье, на перекрестке двух дорог и не понять тебе его поступки, он обещал как будто не всерьез. Недолг час расплаты грешной, копилка совести его пуста, на дно он опускается неспешно, его страшит та темнота. Он улетел за мнимым счастьем, Решил судьбу он изменить, Пороки жизни исказили Судьбой на чертаную нить. Ты не держи его, не надо, Он не достоин твоих слез, Не стоит он твоих терзаний, С Собой твое он счастье не унес.